Это не то, о чем ты подумал. Я просто протираю лимитлес плюс РДТА. Потому что когда ты делаешь вот так, вот, вот так, вот, вот, вот так вот, у тебя здесь скапливается жидкость. Это то, что я забыл сказать, в основном обзоре, который ты можешь посмотреть чуть-чуть ниже. Знаешь, когда я много вот эту сиську, я думаю, что здесь находится гонба маленького азерта, который спроектировал эту рдт